Yeah. Sure. Кто не заменит Твое имя Священно Петя Лишь оно Мне на небе светит Лишь твое лицо Мне прекрасно Без тебя я не Спасибо, когда рядом нет тебя, страдаю, когда рядом нет тебя, что страшнее, давай вместе смотреть фильмы, сериалы, мультики или по я люблю. Мы любим друг друга, а это значит Пускай никто ничего нам не лечит Суки битком, пускай, пускай пустят слюни Я не отдам тебя, ты моя прелесть Мы счастливы, Петя, мы счастливы будем Все За жизнь корова, врачи еще бьются, Будем надеяться, что они не сдадутся, Но стойте, сотрудники нам сообщают все завтра поеду с его мамой на дачу. Давно не бывал в той деревеньке. Тихо уснули все, я беру ножек. Он на билет. Простите, родные. Мне почему-то совсем не тревожно. Я ухожу, как и все уходили. Петя, Петя, Петя, Петя, петя, петя. Для меня столети, нас будет все тепло, крыша, дети. Встречай меня, Петя, Встречай меня, Петя, Петя, Петя, Петя, Петя, Петя, Мало будет для меня столетий.